Горобаши всем. 2, Хэштег 2, Горобаши. Я на голове стоит. Сегодня будем купаться в двух водопадах. Что делает группа, когда она где-то вся вся Конечно, в нашем случае мы всегда играем и снимаем.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 Там искупаемся, кто по возможности. Потом у нас будет поля де роды цветущего и все альпийские луга. Так что крифанем. Вся красота. Нет, мы как раз начнем жить <смех> по настоящему. <смех> Здесь и сейчас. Просто хочется каждую секунду записать, добавить, потому что Нет. неожиданно круто вообще. Это называется Терскольское ущелье. Какая нафиг Новая Зеландия? Какая нафиг с вами? Масштаб здесь круче.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 Жутко тоже страшно в нем сидеть. И там сзади у него такое корыто, в него сваливают людей, сваливают аппарат, все на свете. И вот это корыто, значит, едет туда наверх. Такое, надо сказать, корыто там дизайна Пенинфарина, все очень красиво. Но сзади все равно приварены честные советские корыты, сваренные тружениками горы. Давайте фучку сважем, чего осталось. Все, что, по... что вот да, есть, вороня, все что, пойдет на, на туфлицу. Да.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 Мы на месте ну в смысле не на месте экспедиции экспедиция это она у нас вот туда мы да. на таком месте да это? но мы планируем здесь организовать прямо здесь и мы импровизированную сцену и хотим здесь сыграть концерт вот смотри да ну вот вот так вот это вершина от боис да. конечно это была идея безумная привести из москвы телескоп